Молодые ученые КФУ создают колориметрические сенсоры. Это датчики, которые моментально меняют цвет при обнаружении тяжелых металлов, вирусов, ДНК или, говоря словами ученых, аналита. Полученная разработка в дальнейшем будет использоваться для экспрессного анализа. Например, для обнаружения вредных тяжелых металлов в питьевой воде. И сигнал он даст однозначно, а не ложный. Мы создаем холеметрические сенсоры на основе производных каликсорена. Вводим туда различные фрагменты. В качестве фрагментов мы используем производные диацетилинидов, известных благодаря своей способности к фотополимеризации, то есть к образованию полимеров под действием света. Полимеры можно наносить на абсолютно любой материал и при погружении в анализируемый раствор по изменению цвета материала увидеть, есть ли в воде иона свинца или ртути. Данный проект стал продолжением моей дипломной работы под руководством Владимира Александровича Бурилова на кафедре органической химии. У нами был разработан новый принципиальный, принципиально новый подход к синтезу амфифильных производных ТИАК В дальнейшем проект планируют только развивать. Предполагается расширить возможность распознания еще большего числа аналитов и изучить их колоидные и фотофизические характеристики. Адель Мухаммедшина, Руслан Уразаев, Универньюз.